есть такие люди есть такие люди которые могут называть себя благородными людьми почему ну вы знаете на сегодняшний день пенсионеры в наших странах получают по 1500 гривен это там 30 долларов в месяц хоть в россии хоть еще где-то и те люди которые приходят во власть они сто процентов это знают у меня сразу же такой вопрос если они это знают почему они для них ничего не делают то есть как я бы, взрослый мужчина, имея такую должность какую-либо, жил бы, понимая, что большинство людей, пенсионеров, живут за чертой бедности? Ну, я бы не смог, я бы не смог. Но, а что бы я смог? Ничего. Я бы не смог, и саму систему я бы не изменил, и не, по не пошел бы туда никогда. Почему? Мне гадко.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 Ну и это, в общем-то, в большинстве своем выложено, но и в бесплатном доступе. То есть это выложено в бесплатном доступе. тут сразу же тогда скажи, почему шум от вирусов был удален. А с шумом от вирусов получилась история такая. Начали блокировать в Гугле и в Ютубе всю мою деятельность. И я решил, что мне легче без этого шума, чем с ним. Поэтому я его удалил. И, в общем-то, сейчас все приходит на свои позиции. Поэтому за этот шум извините, если там кому-то не понравилось. Я очень сильно, в общем-то, подпортил себе репутацию, создав такой шум, потому что много очень было и на разных языках, в разных, особенно в Vox, публикации по всему миру о том, что не верьте, такие шумы там не работают и так далее. Ну, знаете, я не пытаюсь никому ничего доказывать. То есть с кем-то работают, с кем-то не работают. Оно бесплатно — да. Хочешь — ешь, хочешь — уходи. Вот, по-другому никак. То же самое с тренажерами. Оно работает, не работает — хочешь, смотри, хочешь, не смотри. Как хочешь. Первая ступень — там все глупость. Хочешь — смотри, хочешь — не смотри. Я же не говорю во время этих вебинаров, что только вот это правильное, давайте только вот это. Все покупайте первую ступень, все идите на Сангайя. Только вот этим занимайтесь. Да вообще все равно. Я зарабатываю деньги по-другому. Мне в моей жизни тву -тву -тву, хватает, сколько человеку нужно.